вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада. Что ждет вас загаданным вами человеком в ближайшем будущем? Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях, а я поговорю с теми, кому это интересно. Давайте первый вопрос. А как вы относитесь к этому человеку? Как вопрос такой, сигнификатор на правильном ли я пути, либо нет? Если он не нужен, соответственно, просто проматывайте, просто выбирайте по своей интуиции. Никто вас ни к чему и прослушал не принуждает. Поэтому, короче, да. Если вы знаете, что вас вот именно ждет, но сигнификатор вообще не ваш, если вы в себе уверены и тому подобное, милости просим, смотрим. То есть я думаю, что здесь найдутся такие люди, которым сигнификатор не нужен, либо которым он необходим. Поэтому давайте, чтобы было для тех, кому нужен, кому нет, соответственно, помним, слышим. Давайте дальше. Все, я думаю, если что, ставьте на паузу вдох, выдох, загадываем четырех людей, четырех человечков интересных, красивых, великолепных для вас. Либо ненужных, но все равно загадаю. Как я знаю, всегда, я все равно загадаю. мне не надо, но я загадаю. Вот. Давайте. Давайте жить дружно в чате. Поэтому. Тема, что ждет вас загаданным вами человеком в ближайшем будущем. Первый красный, потом еще три варианта. Вот, еще, да. Давайте, давайте, давайте, давайте. Здравствуйте, кто первый, кстати, вопрос первый сигнификатор, если он вам нужен. Как вы относитесь к этому вообще человеку, ваше отношение к нему? Давайте. Посмотрим, что вас ждет загаданно. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Что ждет вас загаданным вот этим человечком в ближайшем будущем? Именно на этот вариант, а не потому что красный. Видать, просто так. Как вы относитесь к этому человеку? Это как первый вопрос-сигнификатор будет. Как вы относитесь к этому человеку? И что ждет? Нет. Давайте, как вы относитесь. Вот. Для кого-то это какой-то некий примечательный человек, на которого просто интересно знать, для кого-то вот здесь именно как вы относитесь к этому человеку. Um, давайте первый момент, я бы сказала, с интересом раз. Uh, не прочь поглазеть, а чё да как бы с ним, и что у нас ждет два. Здесь я бы не сказала, что что-то конкретное, то есть какая-то конкретная любовь, там всё морковь, хотя здесь просто «Королева чаш» и «Рыцарь мечей». Девяточка жезлов, вам просто интересно знать об этом человеке, но какого то такого определенного, прям я люблю, не могу, мой мужик. Нет, здесь такого нету. Возможно, просто человек от вас отдаленний, возможно, это некая, некая дама, мадам, которую вы не особо не понимаете, но вот здесь я бы сказала чисто такой психологический интерес. А что же будет? Нет такого вот здесь большого чувства, я все равно бы здесь вот королева чаш, я бы все равно бы не сказала, здесь большие чувства, все, с рыцарем мечей добавок особо. Нет, здесь я бы сказала чистейшее такое любопытство, женское любопытство, хотение, либо мужской интерес, вот здесь вот какой-то такой юми-юми интерес, но не особо прям большой. То есть это как вот о дальних родственниках узнать, это как о дальних каких-то людях узнать, кто, кого вы не понимаете, либо... Здесь могут быть проблемы с пониманием человека, либо с его непонятным поведением. Здесь может быть, потому что у нас Луна королева Пентаклей, возможно, здесь и женщина женщину может загадывать, может здесь и просто люди друг на друга на подружании, на мамании, на папании, да на все. Но с теми, кому есть просто интерес. Здесь именно подчеркивается интерес. Не подчеркиваются здесь родственные связи, нет, здесь больше вот интерес к человеку, почему именно так поступил, почему он сказал иначе, почему у меня там с ним как-то происходит, почему у нас не ладится, почему у нас какие-то недопонималки. Поэтому вот. Дорогие мои, давайте потерпим минуточку, сейчас они вздриснут. Это такое, бывает такое нашествие интересных людей, а вот делать больше нечего. Поэтому давайте. Вот так. Поэтому здесь, скорее всего, больше интерес. Но здесь не родственная связь. Возможно, здесь человека связывают какие-то просто узы некие. Но я бы не сказала, что какие-то вот какие-то, возможно, просто человеческие отношения на работе, рабочие, того человека, кто вам интересно, либо кто вам далек. Но здесь вот какой-то вот такой немножко прохладный интерес все равно королева чаш с, с восьмеркой пентаклей, рыцарем мечей. Я бы сказала, такой немного остужающий интерес. К этому человеку, то есть вам интересно, что именно. То есть здесь отношения как интерес. Я не понимаю, что он говорит, я не, я хочу знать какие-то действия с этого человека и почему так произошло. То есть здесь вот какой-то такой момент. Дорогие мои, вот какой-то такой. Что ждет вас с этим загаданным человеком в ближайшем будущем? С этим человеком ждет. Интересно. Ерефан, девятка пентаклей, девятка чаши, туз пентаклей. Дорогие мои, здесь могут проигрываться общие праздники, кто-то кого-то наставляет, кто-то с кем-то будет работать. Здесь какое-то Возможно, некий корпоратив, возможно, некоторое столкновение, которое вы будете делиться чем-то с друг с другом тайными, сокровенными желаниями. Но здесь, возможно, какое-то наставление, возможно, вы где-то с этим человеком встретитесь. Но вот здесь именно какое-то встречание, здесь какая-то обоюдная какая-то вещь, вещь, дичь и тому подобное, Возможно, некое свидание с этим человеком, встреча, возможно, в компании, возможно, также некое обучение у этого человека. Либо этот человек вас каким-то способом, может, чему-то вас научит. То есть, возможно, как-то откроет какие-то свои душевные, я бы сказала, немножко такие тайны, либо мечты. Здесь вот какое-то откровение, здесь очень сильно возможно. Здесь возможно откровение. Я бы не сказала, что прям тайно все узнала. Нет. Скорее всего, откровение возможно вы вместе будете что-то делать с этим человеком бок о бок там собирать что-либо да отмечание деление чего-либо может быть какой-то вклад что-то вы будете создавать что-то интересное вкусное для двоих то есть я бы сказала больше как-то так это все у нас четверочка пентаклей Возможно, это как некая обыденность с вами. Ну, то есть, если вы с этим человеком работаете или с этим человеком отдыхаете, то для вас это как будет обыденность. То скор скорее для вас это отыграется как обычный будни с этим человеком. Если вы с этим человеком привыкли общаться, вы привыкли работать, вы привыкли отдыхать и тому подобное, то вот по четверке пентаклей я бы могла бы сказать, что немножко пахнет обыденностью то, что и с вами вообще происходит вместе с этим человеком. Если, соответственно, вы уже с этим человеком вместе что-то делаете, но здесь здесь какое-то приятное, здесь все классненько, здесь все хорошенько. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как-то так. Возможно, даже, да. Возможно, что-то найдете вместе, либо даст этот человек вам совет, либо вы дадите в итоге этому человеку некий совет, либо как-то поможете морально, физически. То есть здесь какое-то вас ждет просто столкновение с этим человеком. Если вы привыкли сталкиваться с этим человеком, то для вас это будет как обыденность. Но если вы не привыкли, и для вас это будет неким новым, то возможно просто отдыхание вместе, может быть встреча в компании людей, помимо этого человека, здесь тоже очень сильно может проигрываться. Ну, вот здесь вот как-то все прям хорошо. Спокойно, ночью спокойно. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь больше какая-то вот такая приятная некая нотка, и если для вас с этим человеком некая обыденность, то, скорее всего, так оно и будет, и происходить и дальше. Ну, здесь туз, кубка, туз, ой, туз кубков, туз туз пентаклей, двойка чаш, то, возможно, некоторое, немножко как раскрытие неких планов, а, возможно, просто создавание из чего-то что-то новое, что-то интересное вместе. Может, какой-то новый проект, либо, если вы с этим работаете, человек, может, он вам даст какое-то задание, либо еще, либо к вам обратиться за помощью, то есть как за советом, как вы лучше вот всего на это смотрите. По ирофанту девятку пентаклей, то есть, эту скупку вдвойку чаш немного я немного будет так, еще бы переиграла, то есть какое-то время время вместе, вот, ну больше позитивное, больше хорошее и больше, возможно, если вы уже привыкли с ним это делать, то для вас это как-то и не новость по четверке, по четверке пентакли, он такой хапуга, но типа я уже привыкла, я уже знаю это мое все, я не отпущу, типа да у меня такое было с этим человеком, все у меня тоже самое ждет. немножко я бы сказала хапуга четверка пентакли именно в таком каком то контексте. вот и вот поэтому вот Туз кубков, двойка чаш, из этой, и вот, вот, вот смотрите, такое тоже может происходить, кстати, по пьяни вы что-то надумайте что-то интересное, что-то новое, да? Из девятки кубков туз пентаклей, двойка чаш, то есть надумайте, возможно, какие-то из пьяного бреда у вас возьмутся новые эмоции, новые планы, новый бизнес родится из этого пьяного бреда, почему бы, собственно, и нет. Такое у меня лично в жизни было. Ну вот, и я вообще, да да, -да. А, Поэтому, вот, короче, так. Поэтому, дорогие мои, ну, как-то вот прям, прям хорошечно, хорошечно. Прям, прям, да. Поэтому, вот. Девчонки, кто вот написал этот комментарий? Фас. Сейчас девчонки объяснят, как тут и чё. Поэтому, девчонки, фас. Вы без меня сейчас просто скажете некоторым гражданину, что да и как, надо что делать, поэтому... Ладненько, я, я не буду в полемику у с каким-то человеком, я тем более вас не знаю, зачем смысла что я вам буду говорить если вы на своем настаиваете тем более с таким каким-то акцентом вы не готовы слушать и поэтому мне бесполезно что-либо говорить поэтому вот М -м -м Да, давайте дальше здравствуйте кто загадал фиолетовый вариант что ждет вас загаданным человеком в ближайшем будущем как вы относитесь к этому человеку это будет первый вопрос что ждет в ближайшем будущем? Это как основной и второй, поэтому давайте, как вы относитесь к этому человеку? Хм. О как! Что-то, много, много-много-много-много-много-много-много-много. много что много, много, много, много, много. то я даже не ожидала, что я его хапнула. Ха. Вот здесь по ком душа страдает, плачет, переживания, нервы, сопли, все дела. Будь то ваш ближайший человек, родственник, любовник, тот человек, который, не знаю, вы породили, я его люблю. Либо этот человек кем-то породился, почему вот так это и это. Вот здесь более какие-то уже близлежащие люди, которые которые вот сделали немножечко, возможно, как-то э, на, на нервах вас навели. Ну, вот это тех, кто от кого колышется сердце, за кого болит душа. И вот здесь вот, скорее всего, э, ну, здесь у нас Королева пентаклей, Туз. Кубков, аэрофант, рыцарь жезл, шестерка, чаш, семерка мечей, восьмерка пентаклей. Будь-то, да, своя дочурка, которая я не знаю, что там происходит. Это вот за тех, кто кого душа просто болит, разрывается. Вот как-то хочется мне узнать, что же, что же происходит там, а как оно все на самом деле. Вот какой-то такой момент нервоза, истерики всех дел. Будь то до да, любовника, который вам насолил, нагадил и тому подобное, ну, блин, я же, ну, не нравится. А до человека, блин, там, до близлежащего, который именно затронул вашу душу и сердце. У, у всех это разное, у кого-то даже тупо собака. Ну, мы о людях, конечно, загадываем, но... Если вы собаку загадали, ну, дорогие мои, ну, я, я не знаю, тогда под себя общий расклад. Не знаю, дорогие мои. Вот. Ой. Поэтому, дорогие мои, да. Здесь от кого колышется сердце, кого вы видите, у вас сердце заскакивает. И вот здесь вот это колотящиеся вас от этого человека полностью. Будь то вас ближайший родственник, до да, того э, хмыря, который вас охмурил и охмуряет дальше. Поэтому вот здесь больше всего вот такие люди. Очень сильно, очень сильно такие эмоции к этому человеку. Поэтому вот, а что, давайте, что ждет вас с этим человеком? Что ждет вас с этим человеком? Так, Рыцарь Пентаклей, Мак, Чаш, Пятерка Чаш, Дьявол, Паш, Нехорошее сочетание Пятерки Чаш и Дьявола. Почему? Перед ними королева чаш пал, Вот, а вот поэтому нехорошее. А, мотать человек будет. Что-то сделает, что-то сотворит. Дорогие, дорогие дамы, давайте, дамы. Здесь, скорее всего, дамы у нас К мужчинам мы, наверное, попозже обращусь. Здесь человек вам будет вас как-то колотить, именно как-то с ног шибать вашу душу. Если это, допустим, ваша дама, то ваша дама может очень дико расстраиваться. Дико как-то вести себя порывисто, непонятно, и вообще чего непонятно, чего от нее ожидать. А вроде женщины-то в уме в разуме. Но здесь какое-то колыхание, какое-то вот именно какие-то истерики, какие-то немножко, какие-то эмоции вы можете в принципе наблюдать, как сам человек с вами ведет себя слишком эмоционально, как-то возможно расстраивается, что-то о чем-то огорчается, возможно вам просто человек откроется сам по себе, то есть давайте такое в принципе почему бы существенно и нет, маг королева чаш Тюрка Чаш Дьявола и Жезлов. Давайте, если вы загадывали там на женщину, то женщина может как-то расстраиваться. Женщина может как-то... Если вы загадывали на женщину, сейчас наоборот что в принципе может о своих каких-то неполадках, о каких-то своих проблемках, о том, что он ожидает, ждет, может каких-то расстройствах вам поведать, сказать душу вам вот немножко вывернуть, вот все вылить, все вылить, это вот как вот вы не вовремя, а она вот все вылила на меня, да как так. То есть если вы на женщину загад, И если вы сама женщина, здесь также может иметь ваше тут поведение, как немножко расстроилась по поводу этого человека, вот какое-то раздраженное такой, рас... да еще, еще, еще добавила, еще сейчас добавлю. А здесь какое-то расстроенное челов человеческое поведение по отношению к вам здесь тоже может быть. Здесь немножечко подрастроитесь просто. Может, вы очень сильно чего-то жаждете и хотите, а вы этого просто не получите, либо выйдет не так, как вы хотите. То есть вот здесь вот может какие-то рас расстройства. Расстройства. Да, ну как будто вот прям что-то ожидали, что-то ждали, ждали. Уже, уже шампусик приготовил, а он не пришел, да? Здесь тоже может-то как-то проиграться. Здесь может именно что как-то любовник запоздать, не прийти вовремя. Ну прям очень хорошего, так Стратегия стезя, пятерка, пятакли, рыцарь, чаши, прям и пожжет, прям где-где милый, где, где милый, где а я, я в порту, я в пути. Возможно, не встретитесь вовремя, либо как, ну, какие-то вот, какие расстройства просто по отношению с этим человеком как-то будут. Если какая-то весточка, возможно, какая-то весточка, придет с запозданием, либо встреча не так как-то пройдет, как хотелось. Но здесь вот какое-то такое вот все немножечко подрастроенное. Все это... Как подрастроенное это Здесь вот как-то вот прям дико немножко печаль. Возможно, вам человек сам раскроет просто душу, сам собственноручно помогу, да, если еще по рыцарю Пентакли, если уже уже, уже привыкли уже, э, автоматом, раскроет сам свою душу какое-то, все расскажет, все скажет, что накипело, что настрадало, что я думаю, что я хочу, что не жду. Вот как-то вот, вот какой какой-то занозы именно вот в плане: Я тебе все расскажу, ты только слушай». Ведь может именно так проигрываться: не в отношениях с вами, а больше как сам человек покажет на свои чувства. По отношению, возможно, просто к какому-то его детящему расстройству, его работе, к его кого-то на распорядку. Может такое тоже проигрываться. Вот, либо вы там расскажете, как человеку, да, о, о всем своем, то, что накипело, а вы не ожидали, тоже может. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот какое-то расстройство, но от какой-то, от чьей-то стороны. Либо по поводу ваших отношений все-таки с ним, либо по поводу просто. Почему еще я так сказала? Потому что по магу здесь я бы не сказала, что в абсолюте все это ваше отношения. Нет. Здесь маг один, рыцарь Пентакли, да королева чаш, окей, но все равно у нас маг. У нас то, что делает, то, что думает, то, что он вообще может. Возможно, по поводу работы расстроены, он сейчас тебе скажет все тоже может именно проиграться. Были бы как-то отношения, отношения здесь присутствуют. Здесь, скорее всего, как присутствуют только в таком темпе, что я хочу, вот чтобы у нас было сегодня, не знаю, розы, а он подарил мне фиалки. Вот здесь вот так может только проигрываться. А, да. Были бы другие немножко карты Именно в начале Была бы двойка жезлов двойка чаш в конце концов То есть какой-то ибо потом уже расстройство Тогда бы я сказала, да, у вас отношения там Немножко на спад, на лад и тому подобное Здесь я бы сказала, такие Расстройства, но здесь как-то на эмоциях Все будет Вот Поэтому, короче, как-то так И вам того же Поэтому вот. Дорогие мои, спасибо. Давайте, наверное, дальше. Да, дорогие мои, здесь вопрос задал. Интересный человечек, модератор. Как вести с ним? Ну, давайте, как вести с ним, если вот загадали вот так-то, так-то. Как вести с ним? Вот, ну, соответственно, себя. Девятка жезлов, король мечей. Во, блин, вот, вот, вот, вот. Я не люблю когда так карты не падают. Конструктивно, логично стараясь сдержать э, какие-то порывы. Стараясь сдержать, потому что вот по дьяволу, по девятке жезлов, вы простите, и по королю даже мечей, я не, просто не могу удивиться, что вы это просто не сделаете. кто ты здесь можешь просто сорваться, да? Я с тобой говорю, говорю нормально, говорю, что же, какого хрена? И пошла, короче, поехала. Вы простите, здесь везде огонь, везде какие-то такие желтые моменты. Но правда, по дьяволу, король мечей, посмотрите сами, колесо года, там все равно есть жар, есть пыл, есть страсть. То есть короле мечей. Обычно в короле мечей это не приоритет, но здесь он есть. И здесь у нас первым дьявол. Я бы сказала конструктивно. Вот здесь именно дьявол как некая скуущая, девятка жидлов тем более, король мечей, потом тройка мечей, пятерка чаш. Тройка мечей, пятерка чаш. Здесь, скорее всего, конструктивно, но при этом не падать никуда особо в какие-либо эмоции. Просто здесь до этого у нас такой же скач держи себе, пожалуйста, в руках, детка. Дьявол, дьявол девятка жезлов. Если раз уж вязал, то держи себя в руках. Король, король мечей, тройка мечей, пятерка чаш. И я не могу сказать все равно, что вы это не сделаете, что вы не сорветесь. Просто. Конструктивно. Вот здесь я вот, под одним словом. Конструктивно. Понятно, конструктивно, яснее. Возможно, по несколько раз изъясняйтесь, если какие-то такие вещи... Книжку почитать, как с мужиком общаться. Тоже вдруг поможет. То есть мужчина, возможно, просто понимать как-то иначе тоже может. А вы как-то изъясняться по-левому. То понимаете, бывают женские и мужские недопонимания, потому что у всех воспроизведения каких-то эмоций, истерик, плакс, бакс у всех разное. Здесь конструктивнее, подходящее под ситуацию, яснее. Чётче. Без воды, да? Но с каким-то выжиданием. Немножко со, со взглядом на будущее. Вот здесь в одной фразе... Вот давайте, тройка мечей, да? девятка, девятка, девятка пентаклей. Правда, вот дурака, дурака обмани, с умом договорись, дорогие мои. После этой фразы я все Правда, но а по-другому как? Как с ребенком пообщаетесь. Мужики, они тоже же дети. Вот. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Лисичка, я вам надеюсь, ты меня понял, я тебя понял, мы друг другу поняли, поэтому давай дальше. <свят> ну а вдруг-то, допустим, как мне себя весь не вести? А вдруг там какая-нибудь такая девушка тоже был бы интересно. Ну здесь конструктивно, логично, но при этом с пониманием тем, с кем вы общаетесь. Некоторые мужчины не переваривают слезы, некоторые мужчины не понимают жен... женских истерик, а некоторые понимают женские слезы и истерики. Ну. Пользуйтесь случаем, поймите, что надо, как сказать и тому подобное. Конструктивнее, с книжечкой, почитайте. Король мечей — это обычно какие-то вещи, которые уже отработанные. Ну, то есть, построение диалога отработанное. Король мечей обычно какие-то... вот Это то же самое, как свод правил. Королева мечей вам это говорит, а король мечей их знает. Свод правил, как жить и тому подобное. Коучеры — это короли мечей. Коучеры — это не короли чаш, не короли жеств, это короли мечей, потому что они говорят, как надо, что надо и какими способами. Ну, больше они как и на королеву чаш все равно смахивают. Коучер, а коучер как на королеву чаш, а уже бизнесмен это как королевы мечей, да? Как надо, и еще надо, какая система отрегулирована. Ладненько, дорогие мои, ну я немножко отклонилась от темы, но я надеюсь, я как-то яснее и понятнее как-то вам это сказал. Если что, я загорела, они просто красные. Хотя, да. Вот, а другие темные, вот я о чем? Вот правильно вести ум говорит, говорить. Если я правильно назвала. Правильно, одни светлые, другие темные. Главное, главное, главное, в тот главная тема, слышь. Я светлое принесла. Давай поговорим, да? Тоже может. Никто вас не заставляет с кем-то общаться, если что. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал голубой вариант? А что ждет вас загаданным вами человеком в ближайшем будущем? Как вы относитесь к этому человеку? Это первый вопрос. как вопрос сигнификатор? Если вы не хотите слушать, соответственно, пролистывайте, проматывайте. А, давайте. Как вы относитесь к этому человеку? Двойка пентаклей, правосудие, восьмерка жезлов. Но я бы не сказала ни бе ни кукареку. Как будто рассматриваю хорошие плохие стороны. Средничкова, повешенный туз мечей. А, ну это похоже на первый вариант. Да. Прям практически копия, но немножко не в ту степь. Но здесь похоже, как вам интересно мысли человека, как он понимает, как он что видит, лично для себя. Здесь именно человек вам интересен. Но это без разницы, какой здесь пол будет. Правда, здесь именно человек, то есть какой он сам по себе, что он думает, что он мыслит, как он действует. То есть здесь какой-то, здесь чувствуется холодный расчет, и какой-то вот я хочу понимать, что происходит. Похож на первый, но первый там скорее с привкусом тем, что я не понимаю его действий, почему он так сделал. А здесь третий. Я хочу узнать, что это. Я хочу узнать, кто это за человек. Почему он так делает? Не, не, не почему он так делает, а кто он? Почему он так решает? Почему он так мыслит, как он сам по себе? Здесь немножко, здесь немножко такой, такой металл тоже прослеживается, как и в первом, но в первом там больше непонимания, как вы не понимаете этого человека вообще, как из другой грядки. Вы свекла, вы свекла, свекла. Давайте вытыкну, чтобы никого не это... А он огурец, а вот здесь... Вы не знаете, какой он фрукт. Вы не знаете, что это сам по себе особый человек. Вам просто интересно знание, что он из себя представляет. Здесь немножко такое прохладное понимание, и больше подходящее к людям, которые первый раз по работе и за работы. Но здесь не шимящие какие-то душу. Нет. Возможно, просто вам интересен человек, может, его профессионализм, либо что-то еще. Но почему-то вот именно такой момент странненько то есть вы вообще как будто не знаете особо о человеке либо вам просто интересно что я скажу да поэтому немножко здесь везде металла попахивать. ничего такого ничего любовного здесь не происходит как новый знакомый как человек вам неизвестен, кто он сам по себе либо просто для себя просто знать но здесь тоже может так проигрываться для себя я хочу знать что будет происходить как просто вопрос, здесь тоже может быть, без какого-то отношения человек... Какая-то пустая позиция, я бы сказал немного. Двойка пентаклей, правосудие, восьмерка жезлов. Повешенный туз мечей. Вот карта. Возможно, ребенок, либо какой-то... Ну, здесь, скорее всего, как, похоже, вот гражданин, просто взрослый. Взрослый для вас гражданин, возможно, просто как он себя ведет и тому подобное. Что просто ждет? Ну, лично для себя, не с каким-то таким... Да, здесь как пустая позиция, я бы сказала, по первому вопросу. Либо новый для себя человек, либо неизвестный, неизведанный особо. Ну, вот здесь вот какой-то такой... Либо как для себя, ну, тогда загадывайте, кого, конечно, вы хотите. Ну, какая, я, я бы сказала, немножко такой пустоватый вопрос. Вам интересна вам интересно именно сущность этого человека, но здесь какого-то отношения особо. Возможно, вы просто относитесь к нему немножко прохладно. Немножко это про, по правосудию, в принципе, восьмерка жезлов, ну там повешено туз мечей. То есть вы относитесь к нему прохладно. Возможно, это человек из вашего окружения, но ну, просто какой-то прохладное, да. Мы из, мы, из одной, мы из одной песочницы, мы из одного чего-то, да, тут двое детей. Мы из одной песочницы, мы одного там возраста, либо мы одного там положения, либо мы одного что-то делаем вместе, либо одно и то же делаем. И, и Мне интересно. Это тоже может проигрываться. Вот на каком-то. Возможно, мы на разных уровнях, но что-то с одним связанное. Мы, мы на одной работе, но я начальник, он подчиненный. Все дела. Но вот здесь именно вот какие-то такие моменты. Интересно. Давайте дальше. Что ждет вас за вами человеком? Okay. Буф, буф. Рано работать кому-то здесь. Если вы на работу спрашивали, смотрите, рано работать здесь. Не вовремя. Если вы на работу, правда, смотрите, здесь пятерка мечей, восьмерка пентаклей, копаж, девятка мечей. Кто-то здесь что-то к чему-то не готов, кто-то к чему-то не созрел. Если работа реально, допустим, взяли на работу, либо из отделы кадров на работника, допустим, кто-то чему-то рано, что-то вы об этом человеке не знаете, либо сами по себе не уверены в нем, что вам просто рано как-то включать какие-то «давай все вместе сделаем». Немножко здесь какой-то такой момент Ладненько Ну а так по сути, давайте по сути Пятерка мечей, восьмерка Здесь могут быть проигрываться какие-то разочарования Либо какие-то внутренние демоны У кого-то из этих персон Либо у вас, либо у этого человека Могут как-то проигрываться Но ну, у вас именно луна, а потом солнце идет либо как рано, либо как еще не время, но это неплохо. Как темная сторона Луны. Что-то здесь не то. Дайте-ка дайте подумать мне, что вас ждет. Но мне бы хочется сказать, что это просто какие-то истерики, но а так все нормально. Может кто-то кого-то чего-то боится с этим человеком? Вот здесь какой-то момент страха происходит, да и все. По сути, все здесь легко и просто. У вас он с пятеркой же злой, коже вдруг кубков. Дайте человеку тогда шанс, что ли? М да. Вас этот человек может подвести, но дело в том, что здесь у кого-то это может быть реальное просто затруднение и именно подозрение на это, но не быть действительностью. Поэтому, дорогие мои, дайте человеку просто шанс, и вы увидите, как он себя проявит, вы увидите, какой он сам по себе. Хоть тебе здесь немножко не тот расклад, не так, не так. Не, не, не. Над пож... После а понав... в... не, не под пожом девятка мечей, смерть и луна. Это то же самое, что кто-то из них то ли в каком-то настроении, то ли чего-то боится, то ли еще что-то. Да, но здесь никто, если, дорогие мои, здесь, если, если, если, если, если, если, если. если. Здесь может проиграться какие-то ваши опасения по поводу этого человека, но на самом деле они не могут иметь какую-то действительность, потому что в действительности все иначе. Также, если вы смотрите, если вы на работу, то просто посмотрите, дайте шанс. Он проявит себя, и вы посмотрите, на самом деле, стоит ли оно того. Это единственный такой момент, я бы сказала. Пятерка мечей, по восьмерка жезлов вы можете огорчиться. Либо вы можете огорчиться на полном серьезе, если вы думали об этом человеку плохо, а на самом деле это все хорошо. Ну, это может немножко вас задеть, как ваше эго, если она у вас очень сильно красивая. Если, если, если, если, здесь и также может какой это момент проиграться, что с человеком как-то человек вас может как-то сделать неприятно, да, неприятно, да. Но если вы не попробуете, вы это не узнаете. Здесь вот какой-то такой момент, что очень странно расклад. По пятерке, по восьмерке это не очень благоприятно, но потом Паш, поэтому меня Паш немножко смутил. То есть здесь какие-то, возможно, некое подозрение, вы, возможно, думали о человеке так-то так, но на самом деле немножко все иначе. На самом деле он, допустим, этот человек хорош там, в своем деле, либо хорошо к вам относится, либо на самом деле все не так. Немножко здесь... Какие-то могут быть помехи именно в, в какой-то некой сборе информации об этом человеке, либо ваши какие-то личные подозрения, либо человек сам будет очень сильно подозрительный. Давайте так. Человек, да, реально может здесь как-то, если такое ближайшее загаданное в загаданном будущем, долго от этого, конечно, так. Давайте, что ждет? Окей, okay. если в принципе так, то человек может себя вести немножко подозрительно, немножко угрюмыло, непонятно, но при этом все бы я бы сказала наладится. Но я бы не сказала, что у всех почему-то. После смерти, после луны я бы не сказала, что у всех... Поэтому смотрите, либо вы разорвете вы с этим отношением в ближайшее время какие-то связи, либо посретесь, либо, либо и на этом все, на этом все я бы сказала, либо какие-то здесь могут быть подозрения с чьей-то стороны, и они могут не оправдаться, и это раз. Либо подозрения какие-то, но все равно бы я сказала, не оправдают. Все равно здесь у нас выходит все в какую-то гармонию, в какофонию и приятную вещь. Смотрите, возможно после какого-то разрыва вы как-то будете вместе какие-то иметь дела и при этом все наладится, здесь тоже может это проигрываться. То есть, но ну, здесь какие-то дискомфорт, взаимонепонимание, возможно не с первого раза будете воспринимать друг друга с этим человеком, либо будут у кого-то подозрения на что-либо, но потом все наладится. Не могу сказать, что просто у всех. Пятерка мечей, смерть, но ну, не всегда у всех. Ну, здесь могут, правда, если вы разорвете, то вы разорвете, и тут же вы пойдете по разным сторонам, по разным баррикадам, и это однозначно вы не сойдетесь. Но если здесь там дадут какие-то шансы, какие-то понимашки, другие, друг, другяшки и тому подобное, то здесь как бы наладятся отношения. Возможно, этот человек себя проверил как-то очень сильно благоприятно, не так, как вы рассчитывали. Вообще. Вы думали, что он такой-сякой, а он казался, вау, но ну, еще тот там, человек, либо такой-то, такой-то, а, а он еще так может. То есть здесь может быть полное такое офигивание от того, что, а, какая, а какой я неправа, какая я неправа. Поэтому... М -м -м, вот. Дорогие мои, вот здесь вот, я бы сказала, не особо однозначная позиция, но... А если вы загадывались с тем человеком, у которых у вас в принципе разорваны были отношения, то этого человека ждет какой-то положительный результат в жизни. Кстати, вы будете наблюдать за положительным результатом и за положительным действием этого человека. Возможно, вы переживали за этого человека. Он как-то вылечится, выйдет. Возможно, выйдет при сухих, либо непонятных состояний, Будет все хорошо, будет все в порядке. Ну, грустняшки и вот немножко жматевства здесь не, не унять у кого-то из людей. Поэтому, дорогие мои. Поэтому здесь как-то вот так. То есть, да, вы можете, в принципе, на того человека, кто у вас уже с кем покинут отношения. Там же простой, да, интерес может проиграть, почему бы не? то это с этим, с этим человеком будет все окей, все нормально. Поэтому, в принципе, можете особо не переживать. А выйдет из мрака сумнений. тогда, если сам человек был в сомнениях, в страхах, в печальке, то сам человек выйдет. Если вы наблюдали и сами переживали за него, то все равно выйдет. Поэтому здесь какое-то в положительное все играет, не уверена, что со всеми вот это минус солнце проиграется после посмертия пятерки мечей. Не все дают шансы, не все дают надежды по, таким, по такому сочетанию вообще карт. Очень немногие, очень. Только если человек очень сильно дорог. На полном серьезе после смерти, после пятерки мечей левым людям не дают никаких шансов. Но если человек задел, задел другого человека, или если вдруг стал дорог, либо стало интересно, то, ну, соответственно, чем-то большим, чем просто левый-правый, то, соответственно, здесь... Не сможет проиграть, что, в принципе, вы можете наблюдать за хорошим поведением, за хорошими отношениями этого человека с кем-либо, либо за бизнесом этого человека. То есть вы можете наблюдать за его какой-то его развитием. Здесь какое-то вообще неоднозначно, да, позиция. Вот все ты это сказала, а вот про, про меня не сказала, Она, наверное. Поэтому, ну, вот, дорогие мои, ну, вот, короче, какой-то такой момент, ну, я бы немножко проигралась, немножко по-другому. Я просто пожар мечей, короче, под ним, я, я по, по числивой случайности вот, выпала девятка мечей, смерть, луна. А после уже прям солнце и там все прям офигенски. Ну, там есть, ну, но там нормально, все равно даже офигенски, все равно нормально. То есть... Либо у вас с этим человеком все наладится, в принципе, по итогу, либо у этого человека наладится, но без вас все по итогу. Либо, в принципе, вы будете наблюдать за жизнью этого человека, все наладится у этого человека. Но здесь как все наладится. Здесь как некий спад, некие мысли, некие страхи, сомнения, ужасные ситуации, непонятные, неприятные, но из этого все равно как-то выйдет все какое-то благо либо с вами, либо без вас. Вот однозначно вот какой-то такой момент. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на зеленый? Зеленый-желтый вариант. Давайте посмотрим. Так, первый вопрос. Как вы относитесь к этому человеку? Что ждет вас за гаданым человеком? Подождите, подождите. По итогу, что ждет вас за человеком в ближайшем будущем? Первый вопрос как сигнификатор. Как вы относитесь к этому человеку? Кому не нужен первый вопрос, просто можете второй, и все. пролистывайте. Как вы относитесь к этому человеку? Это такой первый вопрос. Какой вопрос? Сигнификатор моя, не моя позиция. Повешенный. Как вы относитесь? Правосудие, четверочка, пентакли. Скептически? Скептически негативно? Не-не-не-не-не. Вот какой-то такой момент. Двойка Пентакли, десятка мечей. Это вот девчонки, это а, м -м, вот тот хмырь, который у меня был в прошлом. Вот та женщина, которая меня бесит. Вот, вот, вот какое-то такое, я бы немножко сказала, все равно снисхождение. Но здесь не особо оно видно, но почему-то это очень сильно чувствуется именно такое снисхождение по двойке Пентакли больше. Десятка мечей. Здесь, скорее всего, о тех людях, которые вам недоступны, которые с вами не имеют общих дел, не имеют что-то такое общее. Ну вот, вот какие-то левые. Мой бывший, бывшая подруга, любовница, бывшая. Ну я, конечно, ничего не прикипаю. А что-то вот это бывшая, вот это, вот это левое, правое. Ну вот, вот это соседка Зина. Да, вот здесь какой-то такой момент отношения, то есть больше какой-то такой усредненно пофигистической повешенной, это справедливость четверка пять пофигистическое отношение, ну что там творится ну да, ну что, какой-то такой. Но это вообще как бы уже не Ну вот этот мужик, он больше с кем-то, с какой-то там да, встречается, но, ну, ну вот как-то, ну он уже далекий, ну он уже правый, левый у кого возможно у вас уже там брак, разводы, все дела здесь может проигрываться в принципе. Десятка мечей правосудия, да? С треском что-то разорвались какие-то отношения, возможно, некая старая дружба, старая подруга, либо какие-то... Но здесь разорвавшиеся отношения, отношения больше, возможно, на договорных каких-то основах, здесь больше вот какого-то такого плана. Может, чья кто-то здесь какую-то жертву сотворил, совершил по поводу с этим, допустим, человеком, допустим, разорвал, да, я, я привношу себя в жертву и разрываю этим наши какие-то связи Тут тоже как-то, возможно, кто-то себя в обиду не дал здесь, ну, вот какое-то такое заросшее, пресневелое, бывшее, все вот под одну ребенку. С теми, у кого закончились отношения... Давно-недавно. У кого были какие-то вещи? Может, связанные и по, по детям, да, но тоже может проигрываться бывшие мужья, жены, все бывшее. Все прошлое, бывшее, забывшее, вот дни минувших дней. Вот здесь именно вот такие вот, как вы. Средне пофигистическое. Как вы относитесь? Средне пофигистическое. Почему среднее? Пофигистическая понятно. По пофигу. А, -а, а средняя, потому что все равно смотрим. Интересно. Ланника, давайте. Что же тут с этим загадным человеком в ближайшем будущем? Так, император. Паш Жезлов. Я не уверен, что, конечно, ко всем это может происходить, раз уж прошлое и давнишнее и какие-то разборки. Не уверен, так что смотрите. Император, Паша, Рыцарь Пентакли, Рыцарь Жезлов, Тройка Жезлов, Весть, Свидимся. Трекима, вот здесь, пожалуйста, аккуратней. Кто загадывал на бывшие, который здесь стоит писать? Я не уверена, но это возможно. Здесь общий расклад, здесь какие-то новости, какие-то дела, какие-то встречи, возможно, свидания, возможно, какие-то столкновения, да, на, на улице. Собственно, почему бы и нет? Возможно, увидитесь просто в, в магазе там, в парке, в поле. Ой. Здесь тоже может проиграть. Мы столько гардока. это плохо, это плохо, ну ладно, для хорошо. На кого очень звездно, звездно не напухиваемся, тот, тот человек вас очень сильно расстроит своими действиями. Ну, та женщина, которая воображает в своих неких мечтах. Вот и он, он, мой герцог, мой, мой, мой. Хреново себе как-то либо поступит, либо какой-то поступок сделать, что вас очень сильно разочарует. От Кто на бывшего загадал, на бывшего мужа, супруга, у кого было, житие, быть ей вместе, Чпок-Пок, перепок, у кого был как еще можно сказать? Чпок-пок дружил, но я бы сказала, вместе постельным режимом посильный режим вместе, да? Да, здесь у кого же те и эти и вместе, тут может как-то зажать, возможно, с финансы, либо вам что-то не дать, либо не сказать, либо как-то вот немножко от вас отдалиться, закрыться и что-то не дать. Здесь очень сильно возможно, очень сильно, да. Если кто-то что-то вам обязан, здесь как-то зажмотится. Не ко всем девчонкам говорю, но вот-вот-вот, как, как да. К тем, у кого были серьезные отношения, кто, ну, постельного режима, серьезные отношения скорее, а потом уже серьезные, Постель, а потом серьезно, да, тот немножко вы можете не получить от этого человека, что, в принципе, положено. Возможно, как-то не за. Возможно, кто-то вам денег не даст, если какие-то алименты, либо еще что-то, либо какие-то вещи, связанные с законом, да может что-то не получить по закону, если у кого-то какие-то вещи такие происходят. Если кто-то судится, смотрите. Если кто-то судится и что-то... То смотрите, мужчина может пожадничать, либо что-то особо не сказать. Вот. Либо не взять детей на выходных, да? <смех> Тоже возможно. Либо как-то отгородиться больше в какой-то денежно-финансовой, либо не дать вам каких-то детей, наоборот. То есть здесь немножко вот какая-то жадоба, жадность, хапукство. Именно хапукство. Марина сказала, в русском уже слове есть. <смех> То, что Марин сказал. Но здесь именно вот какое-то отграждение от вас, возможно, отграждает какую-то некую свою даму, там, мадаму, с кем-то, с кем-то. Может, какой-то такой. Немножко. Я тебе не скажу, что у нас происходит. Я, я тебе говорил, но теперь я не скажу. Здесь, если есть какие-то треугольники, то какое-то отграждение. Если кто-то о ком-то знает, допустим, здесь правда треугольник там. Она, она и он. То я не скажу. Но треугольник, смотря еще, конечно, в каком плане. Если вы любовница или мама, или жена, или буша. Если вы там друг друг друг, то, возможно, там не скажет, если вы там с кем-то дружите, то не скажет о каких-то вещах. Не-не-не, никому не покажу, ничего не сделаю, ничего не дам. Поэтому смотрите, вот как-то не выручит человек, как-то вот сделает не так. Не по закону, не по правильному, не по морали, не по принципу, потому что вот, вот для человека как-то вот именно он решил, что именно так он сделает. Здесь немножко не по закону, не по морали, я бы сказала, именно десятка мечей правосудий повешены. Поступит человек по своему, по отношению к вам, отгородится. Раз. У кого-то здесь, это если у кого-то мой не, мой, не надышатся. бывший, но не мой не мой надышаться расстроит, расстроит тут человечек. Но здесь, в принципе, какие-то свидания, какие-то встречи, связи, общения, э, повесточки, в принципе, могут происходить просто как в ближайшем будущем. Может, как-то вы встретитесь где-либо, сконфудитесь, да? Тоже может. Может, он вам какую-то идею какую-то подкинет, либо что-то подкинет вам. То есть, либо вы приедете к ней. Здесь вот какой-то момент встречи свидания возможно, но вот здесь именно в какой-то стезе, в каком-то отграждении. То есть, кто-то кого-то отгораживать будет выгораживать, и возможно, заступаться за кого-то. Если тут две женщины в семье, без разницы, кто вы, как вы... С одной спит, а с другой нормально, да, а с другой дети, возможно, какой-то от всех выйду. Но здесь именно вот мужское отграждение от всех. Возможно, от кого-то одного, от другой. Поэтому здесь могут проигрываться, почему бы и нет? Кто-то что-то не додал. Ну, мужчина поступит здесь по-своему. Это раз. Мужчина, а другой мужчина может очень сильно разочаровать, это вот кто вот, мне с ним хорошо, нам вместе хорошо, и мой там все дела, может разочаровать раз. А остальное весточки, общение, встречи, свидания, ну император, ну паш, ну, ну а чё, рыцари, рыцари и тройки же, ну а чё. Да здесь кто-то получит весточку, которую вообще не желала и не хотела получить от этого человечка. Вообще, ну нафиг надо, но получил. То есть здесь что-то, что-то, что-то вот что-то какая-то что вот что какая-то вот, какая дичка, и какие-то неприятности в, в, в основе. Но у каждого свое. Но здесь в большей сути какое-то некое общение, некое встречание, некое видение друг друга здесь происходит. Может, вы увидите его, Вон, вот вот первый раз за 10 лет увидела, да, допустим, он примчался, прискакал, вы увидите, а он уехал, да, тоже может такое происходить, почему бы и нет. Ну, смотрите, сами решайте сами. но ну, здесь какое-то прям чисто отграждение кого-то от кого-то. Возможно, каких-то детей от вас, либо еще что-то, либо какое-то заступание за кого-то. Ну, какие-то такие вещи, которые мужчина для себя воспримет именно вот так, а не иначе. А, ж, а девчонкам здесь будет не особо приятно Здесь какие-то вот терочки Терочки Терочки другой я сразу сказала У кого либо далекие отношения Либо по близости Либо потому что нам хорошо Либо какие-то секси-пекси Ну в принципе редко То здесь как человек вас расстроит Отградится немножко вот так Вот То же самое, вот, вот, вот, долго-долго уплеваться будет, вот то же самое, там оно было видно, же... что-то весточка, но от которой вообще нафиг вам нужна была, вам, нуж... вам нафиг нужна эта информация, ты чё мне говоришь, зачем мне это? Тоже может здесь проигрываться, в принципе, да, вешание на вас какой то не то что лапша каких-то своих вестей вам тоже может проигрываться, но и вам это особо не, не, не к спеху не надо, зачем? Чего ты мне рассказываешь, зачем мне это? Тоже может такое проигрываться, поэтому... Ну, в основе вот какая-то такая вот, какие-то встречи, терки, свидания, вести. Здесь может очень сильно происходить вообще у всех. Ну, у каждого свое, у каждого там после этого расстроится, после этого в какофоне, после этого вот отстанет от мне, зачем мне оно надо. Здесь вот какие-то вот такие, мяу, мяу, аф, аф, аф, вот Здесь вот какие-то вот такие, после, после вкусия вот такое вот, вот у этого варианта. Поэтому вот, короче сказочка будет будет. Поэтому как-то так. Поэтому спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Всего вам самого лучшего и пока-пока!